Уважаемые пользователи, рад представиться, меня зовут Роман Мельников. В конце ноября 2016 года я открыл для себя новый метод заработка на всемирной компании Google. Функционал, которым никто не пользуется, оказался для меня настоящей находкой, целым инструментом по заработку в интернете. Честно признаюсь, я сильно удивлен тем, что я открыватель и после тестирования системы она показала себя со всех ее прекрасных сторон, а также дала отличный результат. Теперь я хочу поведать и рассказать вам, уважаемые друзья, про свой метод. Итак, что потребуется для вашего старта? Первое. Любая техника с выходом в интернет. Второе. Внимательно изучить мою пошаговую видеоинструкцию. Третье. Необходимо затрачивать до 30 минут своего времени в день для настройки системы и вывода средств. Также хотелось бы дополнить, что от вас не потребуется. От вас не потребуется профессиональных знаний пользования компьютером, ноутбуком или любым другим устройством, которым вы пользуетесь. Также совершенно не нужны дополнительные вложения с вашей стороны. Хочу отметить, что метод подойдет как для новичков, так и для всех, кто желает зарабатывать приличные суммы. Что я гарантирую со своей стороны? Первое. Доведение до результата всех своих учеников, вступивших в мой клуб. Второе – Профессионально-техническую поддержку. Если вдруг у вас не получилось, смело пишите мне решим проблему вместе. Могу с уверенностью вам сказать, что метод действительно качественный и заслуживает внимания каждого. Итак, вам лишь предстоит сделать выбор оставаться на том финансовом уровне, на котором вы находитесь на данный момент, или присоединиться ко мне, развиваться и зарабатывать. В любом случае, я уважаю ваш выбор, желаю добра и удачи. Подождите и уходите с пустыми руками!